Если об уборке вызывают муки... Обращайтесь в клининговую компанию «Золотые руки». Профессиональная уборка разной сложности. Мытье окон, зеркал и витрин. Ежедневная комплексная и генеральная уборка помещений. Послестроительная уборка, химчистка ковров и мягкой мебели. Золотые руки, чистота и уют вашего дома и офиса. Звоните 242-41. Наш сайт уборка-ишин.ру Внимание! Только до 31 октября. При заказе мытья трех окон, мытье четвертого окна в подарок.